Отчасти это руна результирующая, как бы показывающая вам эффект правильного понимания и правильного э, осознания всех предыдущих рун. С другой стороны, это руна процесса, потому что она э, говорит о том, что все события будут происходить во времени, то есть в процессе. Вопрос, как ты его ощущаешь это время, да, как, как поток, как, как силу или э, это что-то такое, идущее мимо тебя. Поток не должен идти мимо вас, это вы должны быть в потоке, в том числе и в потоке времени. Если посмотреть на конфигурацию руны Лагуз, то мы с вами увидим, что она вот этим хвостиком, она как бы закрывает некое пространство будхиального тела. Вот если посмотреть на конфигурацию, на методичку, при закручивании она обрисовывает сферу эгрегориальных интересов. Эта сфера эгрегориальных интересов ваша личная. То есть она исходит, исходя из я есть, не из того, что вам предлагает окружающая реальность, вы сейчас такие эгрегоры активны, пожалуйста, будь любезен, бери события, которые они тебе формируют. Нет, отнюдь нет. я есть четко определяет, что для меня главное это, соответственно, те эгрегориальные системы, которые также поддерживают вашу внутреннюю силу, ваше внутреннее главное, становятся вам более близки, чем те, которые ее не поддерживают. Любые события в этом мире, любой событийный ряд формируется эгрегориальным пространством. Это надо помнить. Они для этого предназначены со своей целью, со своей спецификой, со своими результатами. И очень важно, чтобы в момент понимания и в момент подключения лагуза вы осознавали и чувствовали, что вы сейчас контактируете только со своими эгрегориальными системами. То есть те, которые более или менее вам близки по я есть, по целям и задачам, по внутренним глубинным убеждениям, а те, которые не близки, которые как раз хотят вас напротив под, под, под, подогнать под свои потоки. Они находятся где-то за бортом. При этом, при всем, не имеет значения сама личность, здесь конфигурация Луны нам показывает, она не имеет абсолютно никакого значения. Есть Я есть и есть ее попытки контактировать с окружающей средой. Причем именно на самом высшем, на будхиальном, на информационном уровне. Соответственно, событийный ряд, который, в который вы попадаете, он в большей степени согласован с вашими скажем так, ну дружественными вами, вам эгрегориальными системами, но а, лагуз не доходит до каузального тела, потому что если бы мы его довели, то при закручивании он бы нас напоминал ту же самую руну Тайвас. а нам в данном случае это не надо. А, он не доходит до каузального тела, он что называется баламутит, да, вот так вот баламутит события, а, делая для вас определенную выборку, то есть событи события будут происходить разные, в том числе и для других людей. А вы увидите эти эшелоны потоков, как, которые, ведутся людьми, которые ведут, ведут людей которые, и люди, которые встраиваются чисто интуитивно в нужные эшелоны, которые им нужны. Для кого-то это быстрое движение по жизни, для кого-то медленное, для кого-то свой темп, для кого-то темп, который простроен кем-то кем другим, какими-то посторонними системами и людьми. Лагуз, руна, включающаяся невероятное количество, невероятную силу интуиции, если вы ей доверитесь, если вы не будете сопротивляться, она вам абсолютно точно покажет, в каком направлении вам сейчас шагать. И вот это внутреннее ощущение, убеждение, чувствование, обязательно доверитесь ему, что сейчас вам туда, например, не надо. Да? А сейчас вам как раз нужно совсем в другую сторону, да? вот, стоите на остановке, например, да, там, э, вашего номера транспорта, ну нет и нет, нет и нет, нет и нет. Да? А зато в другую сторону, ну исключительно ваш. Это о чем говорит? Знаки. Да? Это говорит о том, что вам нужно ехать сейчас совсем в другом направлении, в другое место, вы там будете более успешны, там вы сформируете, реализуете свои алгоритмы победы, потому что события для вас там уже сформированы. И не надо ничего ломать, не надо биться головой в закрытую дверь. И вот слушать знаки, уметь ловить потоки, и вот хвостик лагуза, он как, действительно, как вот э, инструмент лозоходца. Он будет моментально вам показывать, поверни в эту сторону, поверни в эту сторону. Знаете, вот нюхом чую, что называется, свой поток и по нему иду. Здесь ни в коем случае не сопротивляться. Особо это важно людям, которые живут на Беркане. А, люди, которые живут на Тайвазе, ваш поток будет выводить вас к тем ключевым результирующим моментам, в которые вам нужно будет в какой-то момент умудряться останавливаться для того, чтобы сконцентрироваться, для того, чтобы что-то понять, что-то взять от, этого, от этой ситуации, а дальше разогнав себя, догнать процесс времени, а может быть даже его и перегнать. А если а, ваша ведущая руна Тейваз, а рабочая руна Манас, то просто имейте это в виду, да, поскольку вам, вам даны и нарабатываются алгоритмы управления и власти, вы должны помнить, что если вы тормозите какой-то процесс, то вместе с вами под воздействием вашей воли будет тормозиться процесс и людей, которые в вас включены, то есть которыми вы управляете. Если вы ускоряете какой-то процесс, ускоряете поток, то, соответственно, они тоже будут ускоряться. То есть вот таки, вот вы будете выступать в данном случае в качестве паровоза. А люди, у которых также ты и вас, но рабочая руна э ⁇ это вас ⁇ помните, что в свои процессы остановки и разгонки вы никого не должны включать. То есть обязательно не тащите за собой никого паровозом. Да? Это только для вас, это для вашего роста, для вашего внутреннего развития, для, вашей, для вашего разума, для вашей науки, для вашей магии. Но ваши близкие, которые находятся в этот момент рядом с вами, они то абсолютно ни при чем. Не пытайтесь их загнать в те, в те же потоки, что и а, проходите вы. Да, поэтому а, люди Эваза, они, как правило, всегда стремятся к одиночеству, люди Маназа стремятся к расширению своего влияния в этой жизни. А, и Лагуз тоже, тоже вам покажет. Лагуз тоже вам поможет а, в большей степени осознать, как вам правильно надо управлять потоком. Но здесь, сейчас на Лагузе, мы развиваем чувство интуиции. Просто первое управление потоком, уметь его чувствовать. Вот это очень важно, уметь его чувствовать, потока вашего, для вашей победы, для вашей удачи. Сферу эгрегориального включения мы ограничили закрученным хвостиком лагуза. Лишние не вмешаются, то есть будут именно те события, которые в большей степени вам благоволят. Но опять же, эти события достаточно разные. Да? И через лагуз, через интуицию будете безошибочно определять, какие события вам нужны для победы, какие события вам не нужны для победы. Поэтому э, сама руна лагуз, она очень подвижная, очень. Она э, реагирует, должна реагировать на малейшие колебания, изменения пространства, изменения потока. Потоки э, меняются очень часто здесь и э, вот это вот глубинное ощущение знаю куда идти, не спрашивайте меня почему, потому что знаю, оно должно вот на лагузе теперь постоянно вам сопутствовать. Как извлекать пользу из этого потока, мы будем с вами изучать на следующей руне. А сейчас пока только сама интуиция, только сам поток. Научитесь лавировать между потоками, научитесь чувствовать свой, знаете, как вот свою частоту. Вот она протянута, да, вот эта вот ниточка, и вот вы по ней идете, как вот уже по сформированному каналу. Не теряйте ее. А, заодно обратите внимание, кто из людей из систем а, или, может быть, из каких-то ваших внутренних состояний а, постоянно заставляет вас с этого потока спрыгивать, кто заставляет вас потерять свою нить, вот ту самую нить ариадны, которую мы путеводную нить по жизни, может быть, какие-то дурные мысли, может быть, нехорошие воспоминания, а может быть, реальные люди и системы, которые пытаются ввести вас в свой собственный эшелон потока и, соответственно, подогнать вас под ритм, под свой ритм хождения, присутствия на этом самом потоке. То есть это вам для исследования, это руна процесса. Живите в процессе и чувствуйте жизнь. Просто чувствуйте жизнь. Каждой клеточкой тела, всем своим естеством нужно чувствовать жизнь, нужно чувствовать поток. Вот. И еще раз напоминаю, беркана потоку не сопротивляется, ты и вас учится потоком управлять, тормозить и, соответственно, разгонять. Тормозить и разгонять, тормозить и разгонять. Для начала вы его будете просто чувствовать, да, а потом уже непосредственно управлять. Люди-берканы, вам нужно на этом канале научиться обходить препятствия, обходить, обтекать находить самые щелочки, самые лазейки. А люди этой вазы соответственно, должны научиться разрушать препятствия, разрушать или а, уничтожать на потоке, потому что ваш, ваш поток это ваша сила. Потоки могут быть совершенно разные, здесь мы не уточняем какие именно, поток ли это здоровье, поток ли это денег или просто это временной поток или событийный поток, он может быть каким угодно, научитесь управлять этим потоком, научитесь управлять потом каким угодно. В данном случае здесь присутствие потока говорит о качестве жизни, если вы поток свой чувствуете, вы жизнь свою любите, цените и имеете от нее достаточно высокие результаты. То есть умение правильно работать со своим потоком, это очень высокий жизненный КПД. Но без потока результата не брать, потому что результаты появляются во времени, то есть в процессе жизни. Эта руна пусть научит вас интуиции той, того уровня высочайшего, какой она должна быть. А, еще раз напоминаю, не напрасно эту руну называют руной колдовства, потому что это качество, оно улавливать потоки да, и лавировать между обстоятельствами, это одно из обязательных умений да, тех, кто реализует себя, скажем так, в этой, в этой силе, в этой практике. Чувствовать тонкое, незримый шепот времени, незримый шепот пространства, его подсказки. Здесь все имеет значение, имейте в виду, мелочей на нашем, в нашем деле не существует. Иногда мир разговаривает с нами таким языком, который мы, не всегда для нас очевиден. И только лишь внимательность помогает понять язык, язык мироздания, которым он с нами разговаривает. На каждом потоке свои правила, свои темпы. Пожалуйста, попробуйте почувствовать свои правильные темпы. Правильные темпы жизни, правильные темпы движения, Моменты, когда действительно надо останавливаться, когда не надо тормозить ни в коем случае. А, научитесь на этой руне взаимодействовать с окружающей реальностью несколько иначе, чем вы взаимодействовали раньше. Не по шаблону, не по стереотипу, а по чувствованию, по чувствованию перемен. Перемен, которые всегда присутствуют в этом мире. Хорошо, когда эти, эти перемены, они э, нормализированы, скажем так, приведены в норму, да? вот доля хаоса, которая присутствует в этом мире, она э, определенным образом нормализирована, да? но ведь может быть по-другому, правда, ведь эта доля хаоса может быть непрогнозируема. Так ведь тоже может быть. Да? Вот то, что называется черными лебедями, я вчера группе уже об этом рассказывала, совершенно непредсказуемые ситуации. Абсолютно непредсказуемые ситуации, которые ни в какую меру хаоса не попадают. Да? И тем не менее они есть. Вот умение их чувствовать. Умение чувствовать фатальные события, нефатальные события, грядущие перемены, а возможно и инициировать перемены, если это конечно входит в рамки вашего вашей деятельности вашего договора, но для начала чувствования. Поверьте, мир простроен достаточно разумно. Если мы его не понимаем, это не значит, что он бесполезен, что он глуп и ничего не может, ни чему не может нас научить, даже в тяжелых случаях, скажем так, его несостыковки с ним. Да? И, и тем не менее, он все равно учит, учит нас взаимодействовать, учит нас жить в нем. Попробуйте. Эта руна самая лучшая для этого понимания. Она не статична, она очень подвижна. Если вы научитесь той же подвижности, что и она, вы будете в этой жизни очень успешны. Очень успешны. И это не умаляет ни в коем случае воина. Воин должен иметь острый слух, острое зрение, хорошую интуицию, чувствовать беду загодя, чувствовать врага на подходе. Да? А уж тем более людям купеческого сословия, да, они, это, тем более нужно это качество. Но поскольку мы говорим все-таки о воинском, о воинском уровне, помните, воину без высокой чувствительности никак, никак.